Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 10 стих.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 Я был в четвертом классе, когда я впервые услышал, как кто-то сказал слово «слабак». Так дети прозвали Тома, наибольшего мальчика в нашем классе. Том мог побить кого угодно. Он был сильным, крепким, мускулистым и мог поднять почти все. Но он просто отказывался биться. Даже самые маленькие мальчики в нашем классе острили над ним. И какой не худой и... Хрупкий я сам тогда не был, я впоследствии защищал Том, и он и я стали хорошими друзьями. Но было больно смотреть, сколько он переносил лишних неприятностей. И однако, все это могло прекратиться, если бы он решительно встал и сказал «Достаточно, я не хочу биться, но если вы станете задевать меня, я буду защищаться. Я вам больше не боксерская груша». Том никогда к сожалению, и не сделал. Когда те мальчики обижали его, он всегда падал, как, можно сказать, мокрая тряпка. До пятого или шестого класса его все еще прозывали слабаком, трусом, неженкой и подушечкой, и чем старше он становился, тем язвительны были насмешки над ним. И последнее, что я помню о Томе, это шесть фунтов ростом парень, полный страха, постоянно испытывающий на себе чей-то гнев. Вы можете подумать, так это же хорошо, что Том не был забиякой, он, наверное, был спокойным парнем, я не говорю, что Тому надо было бровировать, бросая вызов своим обидчикам. Но вся проблема Тома была в том, что он поистине был трус. Возлюбленные, настало время, чтобы мы, христиане, также посмотрели на печальный факт нашего состояния, а это то, что Церковь Иисуса Христа полна малодушных людей. Я не применяю термин «малодушный» с сарказмом, я просто не знаю другого слова, чтобы описать духовную трусость, наполнившую Церковь. Я, конечно, не говорю о каждом христианине, но Дом Божий сегодня наполнен духовно хилыми людьми, которые боятся дьявола и его угроз, которые никогда не противостали Ему и которые постоянно мучимы силами ада. Библия предупреждает, что в эти последние дни сатана придет в великой ярости, потому что он знает, что его время коротко. И действительно, он выдвинул весь свой арсенал против Божьих детей, стараясь как бы изнурить их. Он выслал легионы лживых демонических духов, чтобы соблазнять и запугивать церковь. И даже теперь он впрыскивает в умы верующих всякого рода ложь, приносящую только вину, осуждение, депрессию и страх. Только немногие верующие знают, как противостать и сразиться. Со всеми разговорами, ведущимися в церкви о духовной войне, христиане все же не научились, как противостать врагу, и дьявол так легко борется с нами. Я не верю, что всякое несчастье, которое приключается с христианином, исходит от дьявола. Мы ошибочно много раз объявляли его за нашу личную небрежность и непослушание, и за нашу лень. Ваш ужасный ночной кошмар не был от дьявола, если вы легли в постель с полным животом пикантного перца и пепсиколы. Вы думаете, дьявол мучил меня всю ночь? Я видел стадо буйлов, которые топчутся на моем животе, их маленькие глаза смеялись надо мною. Это было адское мучение». «Нет, это было безрассудство. Дьявол не терзал вас. Вы сами себе это наделали. Если вы допоздна смотрите сладострастные фильмы по вашему видео, то не пытайтесь говорить, что дьявол вложил похоть в ваше сердце. Вы сами туда ее вложили, включив телевизор. Легко обвинять дьявола за нашу глупость. Получается, что таким образом мы к этому как бы не причастны». Но реальный дьявол присутствует в нашем мире сегодня, и он очень занят своей работой. Как иначе тогда можно объяснить то, что случилось со множеством христиан? Многие совершенно не похожи на своего Спасителя. Они злословят за глаза, сплетничают и ропщат. Они завистливы, нелюбесны, немилосердны. Они подстрекают и провоцируют споры и смятения. И год за годом они живут в злобе, ненависти, похоти и алчности. Повсюду в церквах я знаю людей, которые убеждают, что любят своих пасторов, и однако выслушивают пороченные сплетни о них. Они знают, что их пастырь недели за неделей полагает жизнь, всю-всю свою жизнь за них. Все же они позволяют сплетням и полуправде греметь и дальше, и ничего не делают, чтобы их прекратить своим молчанием. Они одобряют все, что творится, и этот яд, проникает в их личные души. Позвольте мне рассказать вам кое-что о сатанинской стратегии. Если он не может низвергнуть всемогущего с его престола, то он будет пытаться уничтожить Божий образ, живущий в вас. Он хочет служащих Богу превратить в ропотников и богохульников, и каждая частица сплетни, услышанная вами, каждая история, пересказанная о ком-то, выходит прямо из адской бездны. Точно так же, как он домогался, чтобы добраться до Иова и Петра, сатана просит Бога, чтобы добраться и до вас, сеять вас, как пшеницу. Но есть две вещи, о которых каждый верующий должен помнить, когда к ним приходит сатана, как рыкающий лев. Первое. Сатана не может нападать на вас своевольно. Бог огненную стеной оградил каждого из своих детей, и сатана без Божьего разрешения дальше этой стены не пойдет. Бог иногда позволяет этой стене как бы понижаться, но в весьма ограниченных пределах. Он делает это для того, чтобы произвести в нас непоколебимую веру, чтобы обучить нас на войне и чтобы доказать его силу и славу на земле. Однако с каждым новым испытанием, которое нам встречается, Приходит и это обетование, и верен Бог, который не допустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Второе. Сатана также не может читать мысли христиан. Некоторые люди боятся молиться, потому что думают, что дьявол их как бы подслушивает. Другие думают, что дьявол может читать их каждую мысль. Но это не так. Один только Бог всеведущ и вездесущ, как написано, «Я, Господь, проникаю в сердце, я езим испытующие сердца и внутренности, и далее все обнажено и открыто перед его очами, ему дать им отчет». Только Господь может читать наши мысли, но сатане не обязательно читать наши мысли, потому что он может читать наши действия. Он наблюдает за нашими следами, отмечая, куда мы идем и что мы делаем. Он знает, когда мы тихонько э, увильнули для какого-то дела, которое нам не полагалось делать. Он знает наши слабости, и Он же подсовывает ложь, которая как бы прикрывает их, наши постыдные дела. Он слышит наши разговоры о том, как мы легко уязвимы и слабы, и стараемся как бы уйти от... Сложностей Он старается как бы запугать нас, и, воспользовавшись нашими слабостями, Он атакует нас. Писание повелевает нам встать, быть твердыми и вести против плоти дьявола борьбу. Как написано, «Бодрствуйте, станьте в вере, будьте мужественны, тверды». «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». «Укрепляйтесь в благодати Иисусом Христом, юноши, вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Этот последний стих апостол Иоанн не писал к 80-летнему, испытанному жизнью Божьему человеку. Он обращался к молодым воинам, в которых в полноте пребывало Божье Слово, и Иоанн говорил им, «потому что вы были тверды и непреклонны» и поверили Его Слову к вам, то вы победили в сражении дьяволом. Вы преодолели лукаво в вашей жизни. Возлюбленные, Божье Слово не есть малодушная Библия, и наша проповедь не является тщедушным благовествованием. Нет, Бог ищет людей, которые охотнее будут воинами, чем слабаками. А нас было пророчество, что мы победили, но только если мы встанем и сразимся. Писание говорит, что мы больше, чем завоеватели, мы полные победоносцы над всеми вражескими силами. Ветхозаветные воины были могущественными в битве против сатанинских сил, и Писание говорит, что они верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полги чужих. Но что-то совсем не так с нами сегодня. Очень много христиан обессили и ослабели. Они манипулируемый и уничтожаемы, как легкая жертва сатаны. Бог возбудил во мне святое негодование против недостатка сопротивления, и я верю, что время сейчас, чтобы мы стали победоносными воинами, а не трусливыми и малодушными. Рассказ о Гедеоне повествует нам о том, как группу малодушных людей Бог превратил в сильных воинов. В этой истории я нахожу, что Необходимо пройти четыре этапа, чтобы стать бесстрашным воином против сатаны. Этап первый. Вы должны почувствовать отвращение к тому, от чего вы уже устали и что вам уже давно надоело. Вы должны стать сытыми по горло от того, чем дьявол постоянно держит вас, неизменной жизнью, депрессией, унынием, пустотой, угнетением. Книга Судей нам говорит... Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на семь лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем. Каждый год во время жатвы эти враги Израиля приходили по израильской земле с тысячами верблюдов, овец и скота. Эти животные съедали все, что видели, оставляя Израиль опустошенным. И весьма обнищал Израиль от Мадианитян. И действительно, израильтяне оказались в самом низком положении. Они вынуждены были жить в темных ущельях и сырых пещерах, голодные, запуганные и беспомощные. Потом что-то произошло. Это началось с Гидеона и распространилось по всему стану. Израиль устал, и ему надоело скрываться в тех темных пещерах. Гидеон становился все более утомленным и раздраженным. После семи долгих лет он устал от мадиантян, господствующих над Израилем. Я представляю его на вершине скалы, обозревающего все расположившееся бедунское племя. Он смотрел, как воины верхом на лошадях грабили израильские селения, уничтожая все на их пути. И Гидеон сказал сам в себе, «Как долго мы будем терпеть все это?» Они идут по нашей земле, не встречая никакого сопротивления. Никто не поднимается на защиту, никто ничего не делает. Нам говорили, что у нас есть Бог, который делал чудеса среди наших отцов. Но посмотреть на нас теперь мы лишены всего и беспомощны. Мы живем в постоянном страхе. К сожалению, это является картиной того, как большинство христиан живут сегодня. Враг проник Вовнутрь и лишил их мира и полезной производительности, он ограбил их жизнь и их дома и семьи, и они не оказались сопротивления. Наоборот, они попрятались в темных пещерах угнетения и злобы, и только стоят и смотрят, как сатана несет еще больше несчастья на их дома. Они доведены до весьма низкого состояния, слабы в вере, слабы в надежде, слабы в силе, слабы в их личном отношении к положению вещей. Но в минуту, когда вы возобьете к Богу, что-то произойдет на небесах. Вы можете не в состоянии ничего не увидеть, но в тот момент Бог уже начнет вступаться за вас. Второй этап. Разделайтесь с вашим страхом и неверием. Израиль упал, выдал поклонство, но их коренным грехом все еще продолжало быть неверие, вытекающее в разного вида страх.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 «Я, Господь, Бог ваш! Не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали глаз моего». Бог говорил, «Я повелел вам, не бойтесь, но вы послушались не меня, а других богов, а меня вы не послушали и не убоялись. Теперь я не могу доверить вам моего дела. Теперь я сам не могу завершить своего дела в вас» покуда вы не разделаетесь с вашим страхом. Пророк говорил им, посмотрите на себя, сборище малодушных, прячущихся, боящихся встать и сразиться. Вы даже не пытаетесь сделать это, но у вас есть знание о Боге избавляющем. Он дал вашим отцам великие победы, когда они верили Ему. Он обещал избавить и вас, однако вы не верите Ему. Он вывел вас из рабства и поразил всех врагов в прошлом. Почему же вы теперь поступаете, как беспомощные трусы?» Моисей наставлял Израиля, «Не бойся их, да не ослабевает сердце ваше. Не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь». Он говорил, «С нами Бог, и потому что Он присутствует, у вас нет повода, чтобы ужасаться. Вы никогда не должны бояться, что враг одолеет вас». Но, тем не менее, многие христиане боятся, что дьявол погубит их. Они боятся, что если по ошибке что-то сделают или согрешат, то дьявол с ними сделает, что захочет. Но это явная ложь из адской бездны. Библия говорит, что вам не должно страшиться, проходя по этой жизни. Когда вы охвачены страхом, то это становится эпидемией. Каждый, находившийся вблизи вас человек, может заразиться страхом. Моисей целовал домой всякого боязливого воина, как написано, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделался робким и не сделал робкими сердце братьев его, как его сердце. Он говорил, иди домой и не волнуйся, иначе ты помешаешь получить победу тем, кто пойдет в бой. Когда Гедеон собрал свое войско, Бог также говорил ему, чтобы... Отослай домой каждого боязливого воина. Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится. И возвратилось народа двадцать две тысячи. Двадцать две тысячи малодушных пошли домой. У всех ноги тряслись в их сандалях от страха перед силами ада. Но Бог сказал Гедеону, «Мне нужны мужи веры и силы духа. А этим скажи, идти домой и молиться до тех пор, пока не выработают твердость своего характера. То же самое Бог говорит и сегодня к Его Церкви. Он спрашивает, почему вы боитесь? Зачем вы грешите тем, что не верите Мне, что Я дам победу в вашей жизни? Я ведь обещал разбить всякую демоническую силу, идущую против вас. Однако некоторые христиане никогда не изменяются. Они нигде не смогут ужиться без их излюбленного ропота и жалоб, они привязаны к несчастью. Они собой напоминают мирскую толпу, и весь их разговор заключается только в несчастье, несчастье, несчастье. Только и речи, что о разводе, обмане, семейных проблемах, неприятностях на работе, болезни сердца, заболеваниях, кто в какой степени э, в больнице, кто от, от чего лечится, чьи дети в тюрьме, чьи муж пьяница, чья секретарша убежала с чужим начальником и так далее Кроме их несчастий, у них не о чем больше и поговорить. А ищущие Господа назидают себя в вере через слышание Его Слова к ним. Итак, как написано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И теперь Божье Слово звучит ко всем, призывающим Его имя. «Не бойся, ибо Я с тобою, не смущайся, ибо Я Бог твой, Я укреплю тебя». И помогу тебе, и поддержу тебя десницу правды моей. Погибнут припирающиеся с тобою. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто. Благословен Господь Бог Израилев. Небоязненно, по избавлению от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде перед Ним во все дни жизни нашей. Бог говорит, что вы можете жить в победе и праведности без страха во все дни вашей жизни. Этап третий ⁇ свергните с себя, запинающий вас грех. Как написано, в ту ночь сказал ему Господь ⁇ «Разрушь жертвенник Вала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем. Отец Гедеона, Иас поставил большие статуи Вала и богини, сделанные из громадных камней. Он рассуждал про себя. Вал дал нашим врагам власть над нами. Может быть, если мы будем служить их Богу, то и Он даст нам власть. Люди со всей окрестности сходились туда на поклонение, включая и другие народы. Это была сильная демоническая крепость в Израиле. Но Бог сказал Гедеону: Я не избавлю Израиля до тех пор. «Пока ты не свергнешь этого идола, стоящего между нами, разрушь это, сруби это». Поэтому посреди ночи Гедеон взял десять человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Гедеон свергнул демонические крепости с помощью также сильных быков. Но нам даны оружие намного могущественнее, чем его. Как написано, Оружие воинствования нашего неплотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, и ими неспровергаем и пленяем. Только одним путем можно свергнуть запинающий вас грех, назидая себя на святейшей вере Вашей, молясь Духом Святым, могущему сублести вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости. Полная победа! приходит через молитву веры. Всякую молитвою и прошение молитесь во всякое время духом. Возлюбленные, Бог готовит победу для вас, когда вы молитесь. Этап четвертый. Учитесь противостать сатане сами. Вам необходимо научиться, как самим сражаться в ваших личных битвах. Вы не можете полагаться на кого-то в деле вашего избавления. Может быть, вы имеете друга, который является молитвенным воином, которому вы можете позвонить и сказать ⁇ Мне предстоит битва, помолись за меня, я знаю, что с тобой приходит сила Божья. Это хорошо, но не такова воля Божья, совершенная воля, а вас. «Бог хочет, чтобы вы превратились в воина. Он хочет, чтобы вы были способны противостать дьяволу. Бог пообещал Гедеону, я буду с тобою, и ты поразишь врагов Израиля, как одного человека. Бог сказал ему, я послал тебя, я же буду и с тобою». Но потом жители города пришли искать того, кто разрушил их идолов. Они искали его. Но где был Гедеон? Он скрывался. Все еще не уверенный в Божьих обетованиях, он все еще не желал знать, Бог ли с ним или нет. Он не знал этого. Где он говорил, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И Где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши? Так дело обстоит и со многими из нас. Но Иисус обещал нам: Я с вами во все дни. Он говорит, «Я буду с тобою». Возлюбленные, в этом слове «Я с вами» заключается и ваша сила. И вы примете эту силу, веруя, что Слово — это истина, и по Нему поступая. Так же, как вы уверенно знаете о чем-то другом, вы можете уверенно знать, что Бог с вами. Вы можете уверенно знать, что Дух Его всегда около вас. И чтобы дьявол не выносил против вас, вы можете стоять в его победе и силе, потому что так сказано, так сказал Бог, в этом ваша сила».